Поговорим о теме система вентиляции кухни. Будем говорить именно непосредственно бытового назначения. Это жилье, это квартиры, дома. Мы не говорим о промышленности, мы не говорим о ресторанах, мы говорим именно непосредственно о жилье. Почему-то люди, когда... Покупают квартиры, делают ремонты, обращают на это внимание в последнюю очередь. Да? Ставившие систему зонтов, да, это вытяжная вентиляция зональная на жарочной поверхности, подразумевают клиенты то, что этого будет достаточно. К сожалению, нет, этого недостаточно. Почему этого недостаточно? Во-первых, с точки зрения аэродинамики, если поднять техническую информацию по вашей вытяжке, которую вы приобретаете, там нету не написано давления, которое может конкретно осуществлять эта вытяжка и сколько количества кубов она забирает непосредственно с жарочной поверхностью. Говорится там 600, 800 или 1000 кубов, это понятие относительное. Надо понимать ее давление, то есть по скале. Это первый момент. Второй момент, который, к сожалению, снова не учитывают жильцы. Для того, чтобы вытяжка ваша работала, должен быть приток. Что такое приток? Это... Э чистый воздух, подаваемый конкретно в зону кухни для разряжения воздуха через конкретно вашу вытяжку. То есть, когда у вас работает вытяжка, в предыдущем мы все рассказывали про вентиляторы санузлов, там рассказывалось принцип вакуума, да? Когда у вас работает двигатель, или вот, допустим, двигатель на жарочной поверхности, он забирает воздух. Для того, чтобы этот воздух полноценно забирался и выбрасывался в шахту, у вас должен быть приток воздуха. То есть, это открытое окно или некий снова приточный какой-то агрегат, который подает зонально в кухню чистый воздух, либо подает это чистый воздух постоянно в жилую комнату, спальню. И разрежение воздуха это осуществляется через жарочную поверхность. Тут надо обратить внимание, что не всегда это так делается. И жильцы, которые ставят все вытяжки, они просто приоткрывают окна, соответственно, у нас попадает холодный воздух, сквозняки по ногам, и это удаление осуществляется через эту жарочную поверхность и выдавливается непосредственно купол. Что мы настоятельно как бы рекомендуем. Первый момент это Снова понимать то, что у нас должен подпор свежего воздуха осуществляться именно с жилых помещений, это спальня. чтобы мы не ощущали запах и на спальнях, в приток должен осуществляться в саму спальню. То есть подпирание притока с, с жилого помещения, со спальня, должно осуществляться, перемещаться дальше в сторону кухни. Второй момент, это рассматривать общеобменную вентиляцию, если это позволяет, соответственно, бюджет. Если бюджет не позволяет, у вас должна быть приточная вентиляция, которая снова вытесняющим путем осуществляет вытяжку через жарочную поверхность, соответственно через вытяжку самой наджарочной поверхностью. Это что является правильным.